Всем привет, дорогие друзья! Вот и настал тот долгожданный день, тот долгожданный час. Мы едем к нашей бабушке. Благодаря всем вам, ребята, у нас набралась целая куча разных вещей. Теплые вещи, которые будут бабушку согревать этой зимой. А зима уже, к слову, уже наступила. Холодно уже. И, кстати, мы везем даже диван. На оставшиеся деньги от донатов мы очень много полезных вещей взяли. В том числе и горючие бабушки. Так что не будем тратить время и поедем вперед к бабушке. Приехали к бабушке. Сейчас пойдем встречаться. Она уже даже нас встречает. Как Ой, сынок, как поживаем. ну павший. Сейчас тепло было, холодно замерзали. Сильно замерзали. Да. А теперь, наверное, теплый никакой не давался. Теплый? Ну, есть там куртка. Вот на заборе весь от нас течет. Есть там грязная, надо Никто не приезжал, так и никто Курсова не... Кустова так... была, они дали библиотеку. О, а библиотеки, мы, мы же живем с фонариком, у нас же все отрезано. Помню, ни да, телевизора, ничего. Ну и вот, библиотеку. А там тоже свету нет. А у нас здесь лежанка, печка топим, труба тут -то слетела туда. все попадало, я смотрю. Да, сынок, вот так. Вот была печь. Пустого библиотека, сделайте свет, там надо рубероид положить, я то есть была я, не была там. Теперь она сказала, вот две недели прошло, сказала как будто на три месяца и закладила платить. А я три года тому назад брала быстрые деньги и не платила. И теперь я пенсию получаю 4 600, могу я месяц прожить? Так, а у вас уже была пенсия, я помню, вы говорили. 8, 9 400. А сейчас меня вот 3 месяца высчитывают кредит большой. А какой кредит? Кто у вас брал кредит? Я брала 3 года тому назад цену, быстрые деньги. о, -о, -о, -о. И пахнет. теперь я не знаю, как я и рассчитаю. Это же мошенники вообще. Вот. Это. И пять тысяч меня цыгане свезли... Я не знаю где, где-то в Твери, я не знаю где даже. Вы там что-то подписали бумагу какую-то? А да, аж под мой же был. А -а -а, вот и вот как. с меня три месяца высчитывают по 4,800, И я 4,600 на рыко получаю У вас вообще денег Нету. не получается. А вот и не, не знаю. Остаётся. Так 4,600 на место. 100... 4,600. Вот хожу по деревнечке, по шахтам, хлебцам мне дали. Здесь сальцы дали, картошку не очима, сливы с мне дали. Вот сейчас видим картошку, но ну, картошки есть немного, но есть. А вы да. вообще что-то сажали хотя бы, нет? Сажала. Да, сажала. сажала. Ну, все равно да. тяжело, наверное, да? Вот уже да. Сколько вам лет-то уже? 73 22 декабря будет. А, вот. 73, 96. -го а пила-то у вас, помните, вы говорили, пила? Вам нужен был это бензин там. Помните? Да. Пила. В общем, я вам скажу. Внук было дано, два месяца, наверное, на Гагарина сидел, а он своровал, забрался Андрей, как поворачил, второй дом мужик один любит, болгарку, а у него брат работает где то в Москве в милиции. Ага. И вот они написали заявление, два месяца моего внука туда-сюда возили, вот недавно суд был, его, значит, дали... Он сюда на второй день приехал, год вот, 8 месяцев дали вроде. Болгарка с дала, Вот. И значит, дочь пьяная, у садовниковой в городке. У них туда уже свезена, это телевизор, свету нет. Ну простой телевизор. А там что, стиральная машина, Волга, переусахала, денег библиотека свезен. Замахали свой повезет она пьяная пошла садовнику и сняла пилу, чтобы не собрали и пошла забирать, я несу просто, как они сказали, вот пилу, а садовник Винка не отдала. Это домик маленький напротив почты она живет. Вот, она вызвала шанкпьяная милиция. приехали пилу и забрали у садовника, бездель не отдала, сказала вылила. Ну и вот и а внук после освобождения вот суд был не так давно он значит познакомился с мужиком валентин михайлов не знаете такого из милиции вагон не знаю в каком году он дочер говорит Сквили вагон с маслом сливочным, а он в милиции работал. Посадили <как> на три года. Второй раз он сказал, в милицию, тоже сидел. Вот этот ну, Валентин его к себе забрал. И пилан там. Мы смотрим, что у вас появились дрова, у вас же А это пилит. прошлый год бесплатно курсов чтобы бесплатно. Да, привез, привез, да? И... А пилить некому? Пилит, пилит. Я говорю, приезжайте, в Валентин полторы тысячи мы распилили. А его говорю, не стыдно, а я... 26 шесть лет, а я читижу что получай, делать вот эту тысячу бескрепки сижу, а никогда не будет, а он вообще товарческие пляжи там торгует. Ну и вот, ну и еще я сказала пилить надо, пила там, И все, и больше не едят. В общем у вас э, дрова есть, а пилить некому, нет. и пилы теперь у вас нет. нет. Та а зима-то я... снежная же была, помните? Ну, Очень смежно, много снега было. Ну, у нас половина крыши еще была, и не так капало. Нет у меня монет, были бы я вам... Да не даже надо, надо нам монет. Не, не надо? Нет, да. не надо. Плачка, ага. теперь у нас крыша сюда съехала, вот снег был, мы подставляем, полы мокрые, одежду, вот сколько. Ял вывешиваем, мокрые. Сема холодная была же да. Ну, то увидишь, я Пережили. прошлый год... На печке спала, и нынче на печке У меня два дивана сгнило, поливало Один туда вынесли, другой Вот там, наверное, разбирается Вот сюда уже упал, ночь делала Вот угол Да, дом весь покосился, весь, весь упал весь. на квартиру На три месяца, ну ладно, декабрь пройдет Два месяца, с чего я захочу платить А потом опять сюда А надо, вот две недели прошло а на эту неделю, после у приедет То есть у вас электричества нет? Нету Отрубили все-таки. Да. То есть а... тот провод тоже. У вас провод, помните, был по земле шел? Там проводки накинул, он маленько у -у -у. понимает, его сейчас нет. И по земле у нас идет провод. Ого, Во. Вот сюда и в коридор. По земле идет провод. Да, Это хоть вот электричество, хоть какой-то есть. Включали, внук тогда был. Вот к этому дому, к раннему, накидка ага. по земле, а провода по дороге зарывал. Чтобы не эти, видно было. Так Гаврилов, Рючка в Ревском городке живут, следующий барабан противный, он в Волочке, все напивал и фотографировал, завели электрику, приехали электрику, отпилили их от дома. А, вот, вот В общем, мы вообще да. теперь уже отрезаны от первого. Ни все, тепла, все, ни электричества все. нету. Мы вам вещей, кстати, привезли. Ой, Теплые мой. вещи вам привезли. А -а -а. Там даже диван вам привезли, не знаю. А -а -а. Смотреть, как он поставит. А может, конечно, еще, Если ног пойдем, посмотри, я на печки сплю уже, бока болят. Вот, накидаю и по двичу таскаю. Это я вот так упираюсь, ходить палочкой. Пойдемте, пойдемте. Пойдем. Да, пойдем. сколько тут у вас? Тут можно упасть даже. Вот. вот. Нет, с гнилом. Вот доски начались, все, все А видите, как ходим, у нас все упало. Да. Вот идите сзади меня. вот сказал, сзади меня идите. Идите сзади меня. У -у -у. Я тоже упала. Все, все, все, все. Вот так я... Да, оно все... отсырело, сгнило, Один я обрушилась. сгнили. Дом не отапливается, и поэтому все сыреет. Нет. Гнило. Вот это все стоит, как течет, мы это подставляем. Видите, ну, Хоть полы нормальные еще. А дом-то уже 200 лет, что ж вы хотите? Вот у меня диван вот здесь стоял, два, где не плевает. поливает. А вот здесь кровать, матрас, коридор вынесли, тоже всё приняло. А печка, нет. вот дочь, сфотографируй, у нас свет потолок упал и я сплю, железо. Кругом у нас железо, вот так я сплю, видите железо? Да, вот видно, так видно. я сплю. Да, это железо. у нас все упало. А мокрое, смотрите. Они да. мне только говорят, иди работать. Я говорю, а где я вам найду на паспорт деньги? Мне надо, чтобы устроиться, мне надо паспорт. Меня же без паспорта не возьмут на работу. Да. Даже на бирже, вот там полторы тысячи. Вон, я это Валентина устроила, полторы тысячи. А, а Валентина ему ну, тоже паспорт сделала. Мне же не на что сделать. Сделал паспорт, но сюда не ну, пускай. Поставлен на подпорку. Да. Чтобы не обвалилась. Сяба вот полностью. здесь, видите? А здесь уже две подпорки. Видите, что творится? А эта стена уже ушла, Жанка сама делала. Мне туда не забраться, руки ног трясутся. Вот так. Видите, что творится. И там бревно уже вышло, сюда косыну. Да, видите? Подгнило да. уже гнилое крыша сюда упала. А никому мы не нужны. Раньше я, елочку с огоньками делали. Я да, бы могла где устроиться, я не могу заработать вот эти деньги на паспорт. Две да. 2600 рублей. Да, да, что надо да? просрочить. Но, я он даже он не могу на живем. биржу стать. Мы живем четыре тысячи на двоих. Четыре шестьсот. Взяли эти деньги и ее снимают. А сколько еще кредитов вам нужно платить? Ну, я не знаю, Во было время. А сколько насчитают, не знаю. Я поеду. Так они там могут и насчитать. А, столько, общем, вы всю жизнь общем, а куда мне обратиться, тогда? В общем, я посчитала, если месяц. все нормально, Мне было 1680. Если мы в декабрь сейчас уплатим, там 14 с чем-то. Если там 2 с чем-то, в январе остается. Если правильно. А если там на ну, вот как у меня я брала кредит, когда отвели работала. 21 тысячу, а мне начитали 40. Ну, так и могут, они и ей хотя... могут, могут 30 тысяч. Это цыгане вас, значит, туда, да? Это Нет, раз мы здесь брали, второй цыгане повезли. Цыгане. Я стояла, а с первой ехала, они говорят, есть у тебя паспорт, мы тебе поможем, типа ты живешь в таком доме, они меня кого-то знают, а я их вообще первый раз вижу. А -а -а. Извините, они хотели, а -а -а. чтоб я взяла 100 тысяч. Uh -huh. А там какая-то Ира с ими была, не знаю такую она два госбанка водила, в одном сто тысяч, в другом семьдесят, а мне такую цену не дали уже. Вот печка, да. видите, топи вот такие. Там готовим картошку и, картошки картошки. и собака не идут. Чай там греем. Видите там. как? У вас все как по старинке, да, в вот, да. да, горшочках в этих вот. Да. Эту кажется, воду мы греем. мы греем. А, это вы воду греете, mm -hmm. да? Раньше же картошку делали. Тоже мы вот эти, картошку вообще сварили в пюре? Печка, главное, что не обрушилась. Вот, сынок, Печка вот сварили тут. печки, растолкли, с, с огуречком поели, вот пюре, ага, вот да. так. А в этой кашульке мы греем чай. Сам чай поставь, там мало. Вот ну, так мы живем. Вот так и живем. Да, а все это все у нас течет, вот это все еще отмечено. Ага. Это мы делали, отдымит печку с лежанкой, все почернело. А, Руба у вас, Ари, уходит сюда, вот она пошла, вот в вторую печку, да, и да. туда... Вот. Наверх она упала Всё. там, да? Да. Так так уже редко а весь дым получается в избу. А дым? А дым валит сюда. О, Я смотрю, у вас хели, потолок всей, весь всей, черный. Всей, черный, всей, черный. Это меня завел, чтобы чтоб не так было капало а теперь. А сын-то вообще известный, когда придет, хоть появится. Где-то ну, работает, я так понимаю, да? Он его на беже стоит. А, он на беже мужика стоит. его не пускает. Он у мужика там живет, Валентина, Михаила, и, и его туда ушел, он его не и дрова пилит, в ней ходит сосед, тоже надо все платить. Я говорю, слушай, меня чем платить. От жалости. А не пилил, я тут доски ходила, ломала. Божевали. Я ему да. говорила, глава администрации Михайлов, я видела, молодой, красивый, как раз тогда пенсионную прошла в за операцию у меня в октябре, так что пенсию сняли. И пенсионный пробил ноутбуки, и сказалось, быстрые деньги. Вот. И Михайлов, а я говорю, ходит, ленточку, я кто это Михайлов? Меня звалила, куда только не могла, они не помогает. Вот, А он говорит... Ладно, про дом стала говорить, я знаю, да, меня кусали, я два раза у вас был. Когда вы были? Я говорю, этому дому уже крыша половина вот упала, а половина был давно упавший. Я говорю, да я вас и не видел у нас, было два мужика 10 лет тому назад, но вы в то время головой не были. И они ушли туда, в какой-то кабинет, и не вышли, пока пенсионная мне это пробивала. Он сказал, я оттуда выйду, с вами поговорим. И я пока пенсион пробивали, они закрылись, наверное, там. Там не заклеено, у меня нет бумажки, и крестеру клею, или чё. Не заклеено, это прошлый год я клеила, всё отстало. Так, Раба, Ну, не продувается так, на иду и да, сразу? Да. Красивый а там не ветер, заклеено, конечно. не заклеено, вот дырки. А да. у меня обои. а, теперь нет обоих. Эти провода идут весьма символично, конечно, да? А, свет, свет это когда свет был. Так да, вот розетки включались. висят так для вида, как да. говорится. Вот так. А была половина стояла, у нас не так лило. А теперь там крыши-то нет, она сюда Я Вот где она спит, где еще не так полегает, потому что здесь крыша. А там-то крыши нет. Сказал, ну дайте мне однокомнатную с газом и свет платить чем будешь. Ну платила же, пока дом не развалился. Вот нас целиком всю день обрезали. Сказали, нельзя дом аварийный. Я писала, даже бумагу, что, ну, насчет пожара, что боятся. Я говорю, а не спалит, я меня дом себе. Да. Вот так, вот снег пошёл. Да, у вас, конечно, без перчаток -то руки красные все. Да. да, они нет. Потом приехало два мужика, баба, фотографировали, все дом аварийный. А там аварийный дом строили, а да. мы не подходим. Видишь, они сказали, мы в селе. Я палочку упираю себе. Упирайтесь за палочку. Ага. Скользко, очень скользко. скользко, скользко. Да. Если так вот дрова носить, воду носить, это можно Я упасть. дрова туда выкину, да. кучу, а воду, еще нет, пополни ведерочка. А мне не поднять. А вы зайдете, не упадете? Да, нет, нормально Да? И да. дивар-то да. хороший. Иван хороший, конечно. Очень даже жалко в такой дом, такой хороший дивар. Идем, посмотрим Ой. вокруг. Огород, вот посмотрите, сажаем а. этот. Сейчас вот снег с дождем идет, сейчас вот сейчас пойдет. У нас все сгнило, все вытянули. Видите? Огородик у вас. Огородик мы сажаем. Антон, Быкоревший. Да спасал. видно, у вас так-то уходило здесь а Вот это не спасал, потому что. Нам вот эти не вытащить было, а были у нас, вот эти, а он а пьяный да. был не вытащить А да, у тебя? вас грядки есть, вот люди сажали Это люди. сажали, все Вот даже петрушки в березку поставили, собаку в кладок А здесь морковка была, чеснок, uh -huh. вот Капуста была, но капуста не уродилась Маленькие качны были, или земля -тиквая. Вот а у нас ураган это был у нас кругом внук, теперь лежать, а будем делать. Там Сказали. картошку вот сажали они. Мы сажаем картошку. Ну немного. Контролируйте. А рысь никто не может. А С грыжи ты -то нас... тоже не пороешь. О, у меня здесь те сангры. Получается, навоза нет, картошки нет. Да. Не, ну картошку сажают все равно. Картошку сажаем нет, немного сажают. картошки, а навоз тысячу рублей подручит. Дорожного делишка И вот нагрузит хоть две, хоть три килики. Тысячу рублей нужно Плохо картошка без навоза растет. Земля-то она уже один год ну, даст, казали, второй год даст, третий год да? а уже. А весной давали в косметике, даже на семена сажали. У нас своей мало было Вот ребята съездили, мы к бабушке. Честно сказать, когда мы ехали, мы даже не уверены были, живан ли она. Потому что в таких условиях, в таком возрасте, даже не представляешь, как можно жить. Но потом, когда мы уже подходить стали ближе к дому, мы увидели, что собаки выбегают. У нас уже потеплело на сердце, и появилась хоть какая-то надежда, что все-таки жители этого дома живы. Прежде всего, хотим поблагодарить наших любимых зрителей, которые тоже внесли свой вклад, свою лепту в помощь бабушке. Все, что хотели мы сделать... Мы сделали и мы полностью удовлетворены В общем, ребята, да Это, конечно, очень тяжело Ничего мы не будем комментировать Вы все и так прекрасно увидели на видео своими глазами Нам, конечно, тяжело, мы сейчас едем Хочется немножко расслабиться Потому что после увиденного, конечно, очень тяжело на душе А для нас самое расслабление, это, конечно же, коп.